Так, возвращаюсь к предыдущему. Хорошая фрукточка лежит. Синий с розовым. Слива. Легкий намек на отражение. Все это вписывается в тональность и цвет этого плоскости, на которой это все лежит. Ультрамарин. Разбеленный. Западные художники очень часто, я не знаю, кто это художник, что за художник, но западные художники очень часто добиваются такой степени прописанности на крупных форматах, может быть, ну прямо гигантские рисуют форматы, скажем, метр двадцать на, на, вот допустим, по меньшей стороне стороне метр двадцать и тогда вот действительно вот такая степень прописки удается не знаю может быть это вот такая такой миниатюрист но конечно степень колоссальная это уже ультрамарин с розовым. И здесь то же самое. Тень под предметом. Так, и бокальчик у нас, наверное, тоже отражается. И все это показать, что это имеет глубину, этот вход ножки. Опять же, свет из-под теневой, который задает настроение пространства. Так, капелька воды. Это тень от капельки. Это вот, крупный план берешь, да? Угу. Угу. Это свет зашел внутрь капли. Прямо зашел-зашел. А на линзе этого, этой выпуклости блик он зашел свет, ударился о заднюю стенку и оставил блик на, на выпуклости. Так...